Всем привет, приветствую вас на своем канале В этом видео попробуем спроектировать вот такой завиток при помощи программы Power Surfacing Данная программа не входит в список стандартных приложений для Solidworks Ее нужно устанавливать отдельно Для того, чтобы ее добавить в окно Solid необходимо перенести, перенести, перейти инструменты добавления и здесь выбрать соответствующее добавление в данном случае Power Surfacing для того, чтобы начать использовать его, необходимо выбрать плоскость, в данном случае плоскость спереди, и создать на ней плоскую поверхность. Поверхность размером 100 на 100 мм имеет всего лишь один полигон, расположенный на плоскости спереди. Щелкаем ОК. У нас возникает менеджер свойств. Здесь выберем этот полигон, то есть вот у нас выделен и при помощи э, осей мы можем либо его перемещать по осям, либо вращать. В данном случае я хочу его переместить чуть повыше, поставить его перед э, завитком и добавить э, к этой поверхности прозрачность. То есть Здесь можно даже регулировать прозрачность, чтобы видеть, что находится за этой поверхностью. Так, сейчас мы его переместим, то есть я перемещаю по двум остям, если я возьму одну ось, то только по одной оси. Теперь я возьму кромку и перемещу кромку. У нас по-прежнему один полигон. Делить мы его пока на равные прямоугольные полигоны не будем. Мы его сразу поделим по контуру нашего будущего изделия. При помощи команды «Вставить кромки». И просто обрисовываем контур завитка. Сейчас пока все вставляемые кромки красные, потому что они не замкнуты на границу нашей поверхности. То есть данные кромки не делят поверхность на отдельный полигон. Сейчас мы дойдем до другой кромки. И вот она, видите, стала черной. Продолжаем. По внешнему контуру завитка. Сейчас мы пытаемся э, повторить Наш завиточек. Лишний полигон убираем. И вот у нас остался полигон такой уже более-менее похожей формы. Теперь я нарисую центральную вот эту вот часть. Это ребрышко, которая имеет разную остроту. И здесь оно совсем гладенькое, а вот здесь вот оно такое остренькое. Той же самой командой, начиная от точки, пытаясь повторить форму изделия. Вот у нас теперь появилось сколько? Два полигона. Здесь мы еще разделим. Лишние можем сразу удалить. Две вот этих вот кромки у нас красные, потому что у нас один полигон, а внутри у него две кромки. Для того, чтобы от этого избавиться, просто нарисуем еще одну кромку. И вот у нас уже три полигона появилось, и краснота эта исчезла. Я сохранил э, детали, предварительно завершив э, эту команду, иначе он не дает сохранить. Как видите, здесь все э, кнопки серые. То есть нельзя ничего сделать, пока работаешь в этом приложении. Давайте дорисуем еще полигонов. Да, здесь на правой кнопке висит контекстная панель, то есть можно выбирать инструменты из нее. Теперь добавим еще кромок. Здесь главное, чтобы полигоны были либо прямоугольные, либо треугольные. Стараюсь избегать каких-то там многогранников, пяти, шестиугольников. И теперь попробуем то же самое сделать на внутренней части. После чего перейдем на сглаженную форму и уже окончательно уточним контур завитка. Ну вот, полигональная сетка готова. Давайте переключимся теперь в сглаженное состояние. И сейчас подправим внешний контур. Выбираем на фильтре только точки, выделяем их и просто тянем. делая контур наиболее округлым, без резких каких-то углов и перепадов. Там, где точки оказались без крома, конечно необходимо их дорисовать чтобы у нас не было лишних таких полуполигонов и желательно чтобы кромки шли от одной части к другую чтобы у нас не было таких пятиугольных полигонов просто добавляем еще кромки и вроде как Стало чуть-чуть получше Да, забыл сказать о линейных размерах нашего завитка. Ширина здесь 150 миллиметров, а высота 120, по-моему, или около того. Ну вот внешний контур мы поправили. Полигональная сетка довольно-таки ровная. На этом пока давайте остановимся. И в следующей части видео попробуем уже поработать с трехмерным объектом. То есть вытащить кромки и придать им соответствующий вид. То есть они у нас будут либо такие остренькие, как вот в этом случае, либо сглашенные. На этом всем спасибо, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал для тех, кто не подписался, пишите комментарии, что понятно, что непонятно, что получилось, что не получилось. Еще раз всем спасибо, до новых встреч.